Всем привет, дорогие друзья, с вами Банан Ван, и сейчас я вам покажу, как сделать интерактивного NPC, он будет с вами разговаривать, когда вы нажимаете по нему а, правой кнопкой мыши. Итак, давайте-ка перейдем к самому туториалу. Ну а перед этим, ты должен подписаться на канал и поставить лайк. Итак, друзья, мы перешли на сайт Advancement Generator, где мы создадим ачивку на э, взаимодействие игрока и жителя. Так, выбираем критерий Player Interacted with Entity. Выбираем сущность. В нашем случае это житель. Также желательно прописать теги, чтобы мы могли взаимодействовать только с одним жителем, у которого есть такой тег. То есть прописываем tags. И выбираем понравившийся вам тег. То есть допустим... NPC-тест. Итак, и также нам надо прописать награду. Наградой у нас будет, соответственно, выполнение функции. И мы в данном поле должны прописать к ней путь. В моем случае это папка NPC и функция test. В принципе на этом все, но вы также можете прописать, чтобы вам выдавалась какая-то вещь, какой-то рецепт, а также опыт. Копируем. И переходим в датапак. Итак, вот я уже в редакторе, а, у меня открыт мой датапак. Я уже создал папку NPC. Вот здесь хранится вот эта самая функция тест и соответственно папка с достижениями создаем файл называем его как хотим я назову npc тест обязательно он должен быть формата джейсон вставляем и в принципе на этом все дальше мы должны перейти в функцию npc тест и, соответственно, уже здесь прописать все то, что мы хотим. Здесь я уже прописал готовый диалог, который вы сейчас сможете э, увидеть. Чтобы этот диалог производился последовательно, мы должны создать какую-нибудь задачу. Я создал задачу NPC Толк э, с критерией Dami, то есть пустую задачу. И при каждом взаимодействии мне добавляется одно очко. Допустим, когда у меня есть одно очко, воспроизводится вот этот текст. Когда два, следующий. И когда три, соответственно, также следующий. Также у меня воспроизводится звук жителя. И затем э, счетчик у нас обнуляется. И также я забыл прописать, чтобы у нас э, забиралась, соответственно, эта ачивка. То есть мы прописываем команду advancement, revoke, собака s, only... И прописываем путь к нашему достижению. Это NPC, NPC-тест. Итак, мы переходим в Майнкрафт. Итак, мы должны, соответственно, создать задачу. Это npc Talk с тегом дами. Также мы должны призвать этого самого жителя, с которым мы будем а, разговаривать. Прописываем команду summon-villager-tags. И выдаем вот ему тот самый тег, который мы прописывали там. Это npc тест. Также мы должны прописать slash-reload, чтобы наш датапак перезагрузился. Можем проверять. И Джо нам говорит... Приветствую тебя, Бананова Ван. Мы ему говорим, привет, не подскажешь, как поиграть в Counter-Strike в Minecraft? А, чтобы поиграть, тебе следует подписаться на канал и поставить лайк. А, та, а затем а, перейти в описании и нажать на ссылку с приглашением в Discord сервера Банана. И там все будет. Итак, здесь у меня, соответственно, стоит другой житель, который... Говорит нам, подпишись на канал и поставь лайк, а также выдает 5 барьеров. То есть вы можете а, с ним постоянно а, вести диалог. А, вот. И он вам будет повторять одну и ту же фразу. Но вы можете сделать какие-то ветвления. То есть все что вы а, захотите. Усложняйте дальше сами. Также в эту функцию вы можете засунуть, соответственно, другие команды. То есть, опять же, на выдачу того же самого барьера. Вот. А также на выполнение другой функции. С вами был Banano One. Надеюсь, этот туториал был для вас полезен. Вы узнали что-то новенькое. Всем удачи. Всем пока.